В Татарстане идет активная работа по развитию популяризации татарской культуры и национальных языков. Большой вклад в этот процесс вносит и Высшая школа татаристики и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Об этом говорили на встрече с журналистами представители руководящего состава института. После экскурсии для журналистов была организована пресс-конференция совместно с газетой «Ватаным Татарстан». Темой встречи стали актуальны и будущие проекты регионального федерального значения высшей школы татаристики и тюркологии. Здесь же подвели итоги года. Отметим, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального занял лидирующую позицию в рейтингах социо-гуманитарных направлений университета. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюс.